Всем здорово! С вами самостройщик Леха и сегодня будет коротенький ролик немножко о себе, будет интересно, погнали! Расскажи немножко о себе, меня зовут Алексей, я родом Скажем так, родился я в Светловодске, вырос я в Самарской области, родом из глухого глухой деревни. там было население буквально 100 человек, у коров было больше, чем население, там не было ни магазинов, ни церквей, то есть вырос я в детстве приучен к труду, то есть ухаживал скотиной, коровами, свиньями, то есть рос бабушкой, поэтому, то есть, как и нормальные ребята, с детства приучен к труду, поэтому, то есть я уже был готов, Таким, скажем так, свершением. Кто ты по профессии и кем работаешь? Получается, 15 лет, когда приехал в Москву, там была возможность кого устроить, там были ИВМщики, диатезисты, автомеханики, электрики, ну, я пошел в электрику. Три года отточился, получил профессию электрик, два года повысил квалификацию, через пять лет я закончил Институт, получил диплом высшего образования энергетика и по профессии не работает большая ли у тебя семья ну семья да у меня получается семья мне очень маленькая у меня, получается из моих родных остался только мама и брат мама дядя бабушки нет дедушки нету остальные родственники получается у бабушки есть сестра, и вот у нее там очень много родственников, но они все очень далеко. В последний раз я их видел, мне было лет 5 лет, поэтому они у них фамилия другая, поэтому в принципе из моих близких сейчас это вот мама, дядя, жена, дочка, и получается вся семья, а, как бы жены тоже семья. А там еще просто 5 человек, так что в принципе нас теперь пятеро, у нас пятеро плюс под. <смех> почему вы решили построить дом а не купить квартиру ну смотрите я приехал в Москву это был 2008 год а мы жили получается на съемной квартире Пять лет я жил с мамкой на съемной квартире потом а, уже с супругой еще плюс где-то 5 лет И, то есть за пять лет я сменил по Москве Около, по-моему, это шестая квартира, уже не помню, так много было приездов. И, то есть, то есть мы уже готовы были э, покупать квартиру, все, то есть, все ипотеки, два влезвия 30 лет, там, внуки доплатят, то есть, ну, как обычно, стандарт. Квартиру, двушку, в двушке, там, будем все в говне, все в самотохе, у нас то будет злоя, просто за 10 лет уже устал, то есть, может согласиться со мной, но в квартире, есть только три новостройка. Это постоянно... Э тараканы. Вот из пяти квартир, в трех были тараканы, А что если соседнее 1000 кошек и 2000 собак? Затопление. Затопление были в четырех квартирах с пяти. Шум, шум везде. А, бывают те, кто любит ночью мебель подвигать. А бывают те, кто любит потусить. Бывает и то, и другое вообще комбо. А бывают соседи, которые делают... Что это новостройка, что старостройка, что дом уже забытый и там постоянно ремонт. Неважно выходно, не выходно. Естественно битва за парковку и обязательно плановые работы по смене отопления зимой в минус 40. Это вот всегда. Меня это просто выпишивает. Зимой нет света, нет отопления, ты мерзнешь. Еще бывает нет интернета, а просто вообще нет. Ну, за 10 лет уже вот тут. вот Даш ли будет свое жилье в таких же условиях. Поэтому только-только дом. Почему планировка отличается от той, что была представлена в ранних роликах? Да, планировка отличается, потому что я, когда сделал фундамент, я всю зиму писал ребятам, которые то мне только комментарии. У них вопросы спрашивал. То есть, ну, у них были грамотные ответы. Я спрашивал, а если я поставлю несущую стенку не на вот меня был квадрат перекрестие в центре, вот, если несущая стена упадет на перекрестие. Какие последствия чем это чревато? Нет, то есть ребята уже объяснили, что а, не, не совсем плита. То есть один слой арматур это мало, нужно было минимум 2 или 3 слоя. У меня может не выдержит. То есть не рискуй. То есть ставь прям вот по перекрести. Поэтому план немножко изменил. Кто смотрел план, там немножко было все так. Ну прикольненько, но все-таки лучше немножко по-другому, но спать спокойно, что у тебя не провалится по не развалится. Поэтому план немножко изменился. Такой план сейчас. Я когда сделаю перегородки, обязательно об этом покажу. То есть, не переживайте. Почему ты строишь сам, а не нанял рабочих или компанию? А, скажем так, что тут дело не в цене. сколько ты сэкономил, сэкономишь. А, тут дело как бы... Ну, согласитесь, что любого человека, за которым ты ставишь, любого, Нужно смотреть, что он тебе накалякает, как он халтует, сэкономит. Это, в принципе, только ему известно. Ну, вот даже была компания, они ставили дом, у меня в СНТ. Я, получается, смотрел там, дом, газоблок они делали. Ну, и там, как вот они, вот, оконные перемычки. Просто поставили уголки, намазали. Уголки между собой никак не соединены. То есть можно пойти к дому, дернуть за уголок, а, в принципе, его вырвать. Он просто вот, вот положили вверху блок. То есть между собой не сварили, ничего. Прошу ну, бывают швы. шов можно было то есть увидеть на, насквозь улицу. То есть такие вот мелочи, но они есть. Поэтому а для себя это одно. А вот нанимаешь, даже если на он специалист, над ним нужно стоять. Ну, по крайней мере, мое мнение. Я только работаю, это помню, Единственное, только это некоторых работ не касается, это когда, допустим, делают а, ну, отопление, правильно? Отопление включить, оно либо работает, либо оно не работает. Mm -hmm. Ну, или, или ну, допустим, ампол делают. И вы вот, скажете, так, на что качается, а все дырка там такая. Поэтому не все работы, но большинство должно стоить. Сколько ты сэкономил, если бы ты нанял компанию? Ну, смотрите. Дом я поставил, как в предыдущем видео, я уже все расписал свой дом. Да, кстати, ребята, которые пишут мне гадости и говорят, что я построил очень дорого. Можно построить дешевле, да. То есть Отвечу сейчас сразу, наперед, просто трону. Даже если я построил бы землянку и просто ее накрыл бы из досок, э, ну, то есть выкупал землянку, так, да, квадратную, из леса принес доски накрыл и опять землю насыпал, землянку, через землянка, да? И поставил бы туда дверь, но вот бы не писали гадости, что вот очень дорогая дверь. Поэтому на всех угодить нельзя, я в принципе не пытаюсь. У меня контент посвящен были, то есть как все было. А не получение, не принижение, не унижение, не внушение. Просто как все было. Кому-то нравится, кому-то нравится. Вы же когда сказку читаете, то есть говно, вы же книгу не рвете, правильно? Сказка есть сказка. Есть, были есть были, рассказ есть рассказ. Если вам нравится, когда вам втирают в уши, что вот, там, за 300 тысяч можно построить дом то на в нем жить, это вот ну и, и штакетника, да, пожалуйста, топить вы будете, я не знаю что там, просто развалитесь отоплением. От Если вам нравится такой, ну пожалуйста. Я как бы обычный парень народа, и, то есть я не привык втирать то, в, ну, что не знаю, я же никого не вычувствую, только. просто рассказываю, да, вы меня где-то я сразу же в ролике то, что мне подсказали, я это говорю, чтобы вот тут я был неправ. Но я ничего не выдумываю, ничего, где там встретились я Руси, если ты не делаешь то, как я, ты будешь платить. мире. Люди есть разные, на всех не угодишь, поэтому если вам не нравится, ну не смотрите, ну зачем писать матом, ну не я вас просто не понимаю. Так, вопрос был. Ах, да, смотрите, в предыдущем ролике а, я рассказал, дом был за миллион восемьдесят, ну коробка. Укругляем миллион сто, Нанял бы рабочих, крыш, фундамент, коробка, крыша а, было бы миллион восемьсот. То есть если бригаду, то я сэкономил семьсот тысяч. Если бы я нанял компанию, компания мне предложила я вот двух спрашивал. Одна предложила 400, а вторая 3 800. То есть 3 800, парень и коробка будет твоя. Да. Ну, естественно гарантия будет. А пока я буду клеить обои, гарантия уже кончится. То есть если бы я встроил с компанией, то экономия составила бы а, 2 миллиона 700. 000. А если бы я нанял компанию и еще бы эту работу взял в кредиту банка, то там экономия... То там, в принципе, если я взял бы эти 4 миллиона, чтобы мне компания поставила за 3 800 и 200 тысяч на отделку, то банку потом бы не отдал не 4 миллиона, а где-то 8-9. То есть экономия там уже идет на слово А так, дальше у меня, в принципе, кредит миллиона на 3 года. То есть я его потихоньку тяну. Ну, дальше будет видно, то есть пока последний кусок мяса еще не доедает. Ну да, то есть, ну, некомфортно, но... Как многие так писали, ни денег не стройся. Ну, а так бы сейчас до сих пор мы э, жил бы на этой квартире и платил бы за нее 25, дяди и А так сейчас вот как-то первый этаж отделаю, перееду, и уже будет тут какая-то экономика. Лучше тебе 25 в дом вкладывать. Давайте так. Да, кстати, вопрос задает жена. Если честно, мало ли, я скажу, что там за деваха за кадром они она просила меня снимать, она накрасится потом. Клапские есть, допустим. За сколько по времени ты поставил дом? Ага. Ну, да. Частый вопрос. За сколько сделал? Ну, смотрите. А, я не буду считать, что убрал участок, поставил фундамент, потому что, в принципе, я не спешил. То есть, я могу ответить только, сколько я сделал коробку. Первый блок был положен 1 мая. А последнее окно 1 ноября, то есть итого полгода, то есть один ковырялся. Проект работы был а, по будням, то есть я с 8 до 5 на работе. Приезжаю, быстренько закидываю себя, и еще 3 часа до пол 12 то есть я был на участке, то есть на стройке. И все выходные. Но опять же, все выходные не вот 18 часов, да, в году. Работать человек может не больше 12-13 часов нужны перекуры, нужны чеки, нужен отдых, ходьба, то есть в общем, за полгода, э, если округлить, то есть я не считал, сколько я стоял после дожди, в общем, в общем просто обобщенно, то есть выходные, э, я считал 13, 13 часов выходные, то есть, больше там нет смысла писать, хотя вот тут 18, и 3 часа после работы, отпуска у меня не было, получилось, что за полгода именно по часам я отработал девятьсот восемьдесят четыре часа. Если поделить на второй образ, то есть, ну, на на двенадцатый лет, в средний рабочий день, то, в принципе, я дом поставил где-то за, я скажу, пятьсот четыре разделить на двенадцать часов, правильно? За 82 дня я поставил дом. Если бы я один делал каждый день, то есть без выходных. Но сейчас-то я опытный, сейчас, конечно, быстрее сделаю. Какое было самое яркое воспоминание или впечатление за время стройки дома? О, самое яркое было это... Вопрос такой прям... Она когда поставила крышу. Когда поставила крышу уже, то есть дракотового цвета. Она прям так сверкала, думаю, прям, вот это было круто, прям. прям. дом сразу стал выделяться, вот есть, видно было издалека. То есть, едешь там, провежих вот, по улице. Видно, сразу, что мой дом вот, вот, вот, вот моя крыша, там, там, моя. Какой самый неприятный момент был за время строительства? Самое неприятное было это делать эрмопоис второго этажа. Это два дня ада это прям такие запомнились мне до сих пор. Я помню, это было нечто. Да такого, конечно, никому не посоветую. Лучше уж там нанять людей, пусть вдвоем два дня сами говорят. Это был трэш. Нужно было. Наскать, по этим тем это самая тяжелая работа была. Какие у тебя планы на ближайшее будущее? Ну сейчас на будущее в этом году это сделать отделку первого этажа и туда заехать. А так в плане в принципе еще на канале вы увидите как минимум это будет отделка, да, то есть кухни, зала, спальни, э, санузла, это будет то есть, электрика, разводка, полы, перегородки стен. Камин, терраса, этот, э, балкон будет, будет беседка, будет парковка, гараж, будет мастерская, будет подвал, благоустройство участка, фонтан, общем, все как положено. Огороды не будет точно, огороды не будет. Не будет. Ладно, ребят, всем хорошего дня, меня еще раз влюхай, пока-пока. Да.